Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюкс. Сегодня у нас урок номер 89, и его тема – фразовый глагол «тулук». Итак, дорогие друзья, глагол to look переводится на русский язык как смотреть, выглядеть, а также look означает взгляд. Давайте посмотрим, как ведет себя глагол to look в сочетании с другими словами, предлогами в предложении. Итак, look at, look at. Переводится как смотреть на. На какой-то объект. Смотреть на что-то. Look at. Смотреть на. Дальше мы все это разберем на примерах и на предложениях. Look for. Look for. Искать. Искать что-то. Look for. Искать. Look after. Присматривать за. Look after. Присматривать за. Ухаживать за. Авто переводится буквально как после. Лук смотреть. Получается, лук авто присматривать за кем-то. Look ап. Смотреть в словаре или журнале. Смотреть в словаре или журнале. Лук look, look out, look out. Буквально осторожно, осторожно. Может едет машина. Осторожно. Или падает какое-то дерево. Осторожно, падает дерево. Look like. Быть похожим. Look like. Быть похожим. Look through. Пролистывать, просматривать. Может быть газету, может быть журнал. Или новости какие-то. Look around. Look around. Смотреть, оглядеть все вокруг. Look around. Look around. Надо отработать все, другие друзья, до автоматизма. В следующем формате мы сейчас разберем э, в предложениях, как используются эти все э, выражения э, совместного глагола look с другими словами. Смотрим внимательно формат. Будем Читать предложения по-русски и переводить их на английский. Посмотри на меня. Look at me. Look at me. Посмотри на... Look at. Look at. Посмотри на меня. Посмотри на нее, допустим. Как сказать? Look at her. Look at her. Посмотри на него. Look at him. Посмотри на них. Look at their. Them, them, простите. Look at them. Look at them. Посмотри на них. Посмотри на нас. Look at us. Look at us. Так, следующее предложение. Давайте посмотрим. Он ищет ее весь день настоящее предложение в настоящем времени продолжены he is looking for her all day он есть ищущий looking for her all day her её весь день. посмотрите нас в журнале look at us look Look up, простите, us in the magazine. Look up us, нас, in the magazine. журнале. Посмотрите нас в журнале. Look up. Посмотрите. Или посмотри. Имеется в виду газете или журнале. Look up. Look at. Посмотри на Look up, посмотри именно в журнале, в газете. Позаботься или посмотри о моем сыне. Присмотри, позаботься о моем сыне. Look after, look after about my son. Look after about my son. Позаботься о моем сыне. Осторожно, остерегайся берегись look out look out ну, может быть, дерево падает look out the tree is falling down буквально падающее дерево look out осторожно, берегись машина едет или, как я уже сказал The tree is falling. Дерево есть падающее. Down, вниз. Следующее предложение. Я просмотрел, пролистал его книгу. Предложение о прошедшем времени. Значит, просмотрел, пролистал. Будет look through. А раз в прошедшем времени будет I looked through his book. Я просмотрел его книгу. Или я пролистал буквально его книгу. I look it through his book. Оглянись вокруг. Посмотри вокруг. Look around. Look around. Посмотри вокруг. Или оглянись вокруг. Он похож на своего отца. Похож это look like. Если он похож, значит будет looks. Он похож на своего отца. He looks like his father. Он похож на своего отца. Его взгляд очень тяжелый. Look переводится так же, как взгляд. Итак, как будет? Его взгляд очень тяжелый. Его взгляд есть очень тяжелый. His look is very heavy. Его взгляд есть очень тяжелый. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению И как всегда и обычно в конце каждого урока мы кратко подытожим наш материал. Итак, look at. Смотри на. Look at. Смотри на. Look up. Смотри в словаре, в журнале, в книге. Look up. Смотри в словаре, книги и так далее. Look after. Присматривать. Look after. Присматривать за сыном, за дочерью, Look after. Присматривать за домом и так далее. Look for. Look for. Искать кого-либо. Look for. Искать кого-либо. Look out. Осторожно. Осторожно. Падает дерево. Или машина. Или какая-то другая опасность. Look out. Look out. Осторожно или внимание look through look through пролистывать просматривать какую-то книгу или газету look like look like быть похожим быть похожим look like дорогие друзья на этом наш урок завершен я желаю всем вам удачи успеха подписывайтесь на мой канал делайте комментарии крики. Всего вам доброго. Солон, so Пока.